В бизнесе, каждому из нас, ну то есть в бизнесе есть две вещи, которые очень сильно важны. Это умение человека достигать результата, и второе, это то, насколько он стабильно делает этот, достигает этих результатов. И каждый из нас имеет некую предрасположенность. Первое, когда перед нами, перед вами стоит задача достигнуть какого-то результата, что-либо сделать, короче, достигнуть результата. Возьмите и сразу вот остановитесь в этот момент, что самое первое приходит к вам на ум из того, кто должен достигнуть результата, я сам или так, так, так, так, на кто, кого, кого, кого, кого, да, то есть чьими руками я могу это сделать, то есть природой в нас заложено либо ремесленничество, то есть сделать своими собственными руками, лучше меня никто не сделает, хочет сделать хорошо, сделай это сам, либо это делегирование, да, то есть найти таланта и вот туда и вот сейчас я ими всеми управляю. вот вот здесь мы разнимся и посмотрите куда у вас больше склонность и второе это источник дисциплины то есть э, что нас заставляет каждый день выполнять одно и то же как бы мы ни хотели но жизнь рутина солнце встало зашло скучно да? ну то есть э, есть люди как мой тень который 17 лет занимается ремонтом автостекол и о, у него написано на боксе открыто в 8 закрыто в 2000. В каком бы он состоянии ни был, болеет, он там, хочет спать или еще неважно совершенно В 8 утра он откроет бокс и закроет его как минимум в 2000. Если ему задать вопрос почему ты так делаешь, он ответит очень просто, потому что на воротах так написано. И если среди вас, а я уверен, что есть такие люди, которые говорят, что мне не важно ничего, то есть есть договоренность, есть правила, и их нужно соблюдать. Если там простое упражнение, да представьте себя продавцом в магазине, вы такой продавец ну, вы наемный сотрудник, да, и вот вам нужно, от вас зависит это, в 9 утра открыть магазин и в 6 закрыть, вы будете прикладывать каждый день максимум усилий, да, или там можно и в 15 минут открыть да? то есть у человека источник дисциплины он внутри либо вы это будете делать потому что вы знаете что есть система видеонаблюдения фиксация открытия еще и штраф за не, не вовремя открыто да? плохого нет не в... тут главное ну как честно себе признаться да и вот честно признавшись себя поставив точку где вы ближе на вот этой матрице, можно определить, что человек, у которого есть самодисциплина, то есть внутренняя дисциплина, и внутренняя дисциплина, и он говорит, что я сам достигну результата. Это кто? Это ремесленник, да, то есть это э, индивидуальный предприниматель, человек, который ведет всю деятельность сам и делает все своими ручками, достигает результата. Тот, у которого внутренняя источник дисциплины да то есть он он может сам это все делать но он говорит чужими руками кто босс. это а? босс. босс бизнесмен да, человек который организовывает людей создает бизнес человеку который говорит что это чужими руками будет сделано но мне бы надо чтобы кто-то меня На палкой погонял наемный руководитель потому что он мыслит э -э именно делегированием в категориями делегировать и тот кто говорит что он сделает сам, но его еще и палкой надо погонять. Это кто? исполнитель. Это да, это, то есть и каждая роль абсолютно здесь важна. Вот этот только, вот эта матрица, да, я ее назвал кристалл, потому что есть вот над этим над всем есть вот здесь вот сверху еще одна роль, и есть снизу одна роль. Сверху роль это редкие люди. Мне там посчастливилось с ними общаться. Это люди-инвесторы, это люди с инвесторным мышлением. Они сюда никуда не вписываются, там вообще другие тараканы. И есть еще там, я таких на улице иногда вижу. Кто это? Это бездельники. Да, то есть люди, которые говорят, никуда, никак, вообще. вообще". Да И вот, вот это очень сильно важно, признать себе, кто же я.